Доброго времени суток! На связи Астра Зажигалка Юлия Рыж, и сегодня мы поговорим с вами о том, каким же у нас будет апрель. Честно могу сказать, что вела эфир пару часов назад, где рассказывала все конкретно, все в подробностях. У меня даже листочки мои все исписаны. но то, что творится на небе, оно и дало и сегодня дать о себе знать, что на данный момент получается так, что у меня никто не слышал, и были проблемы со звуком. А сейчас я думаю, что все наладится. И первое, что хочу сказать, что я не просто астролог, я человек, которому всегда нужны результаты. И именно. Благодаря тому, что в свое время я увлеклась астрологией, и я не понимала, как это так, люди просто так а, берут деньги, вешают какую-то лапшу на уши и несут а, за это никакой ответственности, я поняла, что я так а, не хочу, и моя цель это изменить полностью астрологический подход, а, так как я себя... 12 лет я инвестор и в 30 лет отправила себя на пенсию, я могу себе позволить заниматься тем, чтобы продвигать астрологию и чтобы у людей были результаты. Так вот, любую информацию астрологическую я перевожу с задумки Бога, как я говорю, на русский. И поэтому я абсолютно все рассказываю очень доступным, простым языком. И сравниваю, как говорю, с вообще объясняю все на пальцах так вот ваша задача сегодня взять ручку взять листочек и прописывать за мной по конкретно по периодам который будет происходить на, у нас на небе в апреле и, и это реализовывать но начну я с самого главного самого доходчивого. многие астрологи говорят что вот у нас сейчас идет такой вот тренд какая мне юля разница какой сейчас идет тренд по небу мне нужна конкретика мне нужно понимать что это несет для моей а я топлю за то, чтобы люди менялись и использовали то, что дает нам природа и звезды для того, чтобы в жизни было все. Но давайте начнем по порядку. Натальная карта – это снимок неба в момент вашего рождения. То есть, как только вы вдохнули, получается, кто-то как будто бы сделал скриншот неба в этот момент. И планеты, которые остались в вашей натальной карте они остались так запечатлены но вот те которые шли по небу они продолжают идти будут идти после того как нас не будет они будут идти всегда так вот смысл в том что когда планета проходит по небесному небосводу да и затрагивает какую-то планету в нашей натальной карте происходит какое-то событие Так вот что же такое Тренды, да? То есть, когда идет по небу какой-то тренд, одна планета приходит в гости к вашей натальной планете и говорит: Эй, привет! Я принесла тебе какое-то событие. Но твоя задача взять это событие или нет. А, так как, а, вообще при, привыкла сравнивать действия планет с взаимодействием с другими людьми. То есть, какие взаимодействия у нас с вами бывают? Во-первых, позитивные, когда мы дружим, когда мы общаемся, когда мы во взаимной помощи готовы участвовать. И бывают конфликты, бывают ссоры, бывают недопонимания, бывает война открытая. Так вот, у планет происходит все то же самое. То есть, когда они между собой сталкиваются, то происходит следующее. Они вырабатывают какую-то определенную энергию. Но вот как нам воспользоваться этой энергией, людям, живущим просто на планете, зависит только от нас. Мы можем брать плохую часть, а можем брать хорошую часть. Так вот, неважно, энергия и и я предлагаю вам э, делать те э, задания, которые я буду давать, и таким способом нивелировать все, что происходит негативного в вашей жизни. То есть по факту, хотела прийти в планеты и принести вам не очень хорошие события, но вы пошли, сделали то, что я рекомендовала, и это событие либо смягчили, либо вообще его убрали из своей жизни. Вот ваша задача сейчас. Какой бы вам ни казалось дичью то, что я могу говорить, просто брать и делать. Это все. Очень простые, доступны абсолютно каждому методы, которые позволяют нивелировать негативные события в вашей жизни. И э, начнем мы со следующего. Так как в, в, на планеты не действуют наши месяца, то на тренды, точнее, взаимодействие планет между собой, они происходят, начинаются в одном месяце и плавно переходят в другой месяц. Это мы привыкли жить по месяцам. Но сначала первое, что я хочу вам сказать, это те тренды, которые длится у нас еще с марта и которые будут участвовать в апреле. Так вот, первый тренд, о котором я хочу сегодня поговорить, это тренд, который идет с 27 марта и продлится он до 10 марта. Апреля Тренд называется э, «Солнце соединение Меркурия». Но что для меня, для обыкновенного человека, солнце соединение Меркурия, как будто бы кто-то поговорил на китайском, честное слово, да? Э, поэтому я буду вам все переводить на русский язык. И буду переводить его на общение между людьми. Э, что же такое солнце? Солнце в нашем натальном гороскопе отвечает за э, наши таланты, за нашу энергию, за возможность э, применения, в жизни и самореализовывать там, э, демонстрировать себя, оставить свою точку зрения. Так вот, э, быть естественным, э, я буду называть Солнце это маленький ребенок. Возраст где-то 10-11 Чем э, хороший этот возраст, ребенок точно знает, что он хочет. И он горит, он жаждет, он бежит. И это в позитивном ключе так работает солнце. Но мы все с нами знаем, что есть разные дети. И многих э, детей э, в свое время подприжали э, родители, и они стали капризными, они хотят любви, они выпрашивают, они э, падают на пол, э, стучат руками и ногами, капризничают. Вот, такие, э, такое солнце работает в минус и в негатив дальше мы будем брать ребенок как будто бы начинает взаимодействие с меркурий я возьму это умник почему меркурий в нашем натальном гороскопе отвечает за все когнитивные способности умение читать писать говорить слушать то есть за все что связано с мозгом Обучение тоже, тоже отвечает Меркурий. Так вот, мы возьмем, что Солнце и Меркурий, а это значит э, и ребенок, и умник, они как будто бы соединяются и немножко путают педали. То есть, э, смотрите, э, что э, у умника какие есть плюсы, да? То, что он знает и он применяет свои знания. А какие же есть мин минусы? Я умник. И ты точно ничего не знаешь. И я знаю побольше тебя, а ты вообще никто. Так вот, когда Солнце соединяется с Меркурием, происходит следующее. Что э, по факту э, говорят, изра... когда нужно быть естественным, нужно показать свои таланты, нужно сиять, Меркурий что делает? Начинают умничать. Да, я лучше знаю тебя, я вообще все понимаю, да я вообще лучший. Получается, что в тот момент, когда нужно проявить свои знания и умения, что происходит? Солнце говорит, нет, я буду напрягаться, я буду пропускать это все через себя, и я самый умный. Посмотрите, что сейчас происходит на политической арене. Каждый считает себя умником, а это значит, Переговоры заходят в тупик, и невозможно договориться. Капризный ребенок считает, я умник, я знаю лучше, я эгоист. Да? И итог получается, что очень договориться невозможно. Поэтому в этот период времени я предлагаю вам, а, для, то, причем еще... Это соединение будет в знаке Овен. А Овен у нас что-то себе бил, в голову и пошел, пошел на пропалую. Абсолютно все равно. Надо, не надо. Все, бежим. Так вот, в себе в голову что-то, что я умнее, чем все остальные, результат следующий. Мы не умеем договариваться, мы не слышим друг друга, мы не можем понять. А если мы не можем понять намерение, результат... Как, как видите, то, что у нас сейчас происходит. Поэтому, что для человека, чтобы пережить этот период, чтобы вы не были и не путали момент, когда вам нужно быть умником, а когда нужно показать свои таланты и светить миру, я предлагаю следующее. Я ищу себе, кстати, у меня листочек, где я буду отмечать, что вам сказала, потому что это важно. Итак, я рекомендую вам, например, у вас лежит какая-то стопка неизученного материала, там, я не знаю, по какому-то предмету или еще где-то, да, и вам надо взять себя на слабо. Что я? Тупее, чем мой сосед? Что я? Тупее, чем маленькая, Что я не смогу это выучить? И взять, начать это учить. Как только вы переместите фокус своего внимания на слабо, и эту информацию взять, изучить, а потом действительно стать солнцем, у которого есть знания, которое их может передать дальше, таким образом вы переместите с эго свое тешащее, желание, чтобы его все слушали на действительно конкретные действия. То есть задача следующая. Если у вас есть какой-то неизученный материал, который вы давно-давно хотели изучить, сейчас самое время. Берите себя на слабо и, и вперед изучать. Дальше. С 27 марта. По 30 апреля. Это тренд, о котором, который просто переворачивает весь этот год. Я в прогнозе на год говорила о том, что в этом году очень будет важна, что интуиция, и именно интуиция поможет вам в дальнейшем сделать правильные шаги почему как только прокачаны интуиция, вы понимаете куда вы идете вы знаете что вам делать то что люди говорят вот это будет модно вот это будет интересно вот это это не работает сейчас старые принципы не работают а новые принципы еще не появились и ваша задача сейчас применив интуицию забрать то что вам а, нужно да, и заработать на этом, потому что основная задача всех нас сейчас подумать, как же мы будем зарабатывать в ближайшее время. Так вот, с 27 марта по 30 апреля пик а, этого замечательного тренда, который начался с 24 февраля, а мы все знаем, что произошло 24 февраля. Юпитер-Нептун в соединении. Ну, что это значит? Юпитер. Юпитер в нашем натальном гороскопе отвечает за... Ну, вообще его называют планетой большого счастья. Он заключается за честь, за доблесть, за то, что вы можете быть наставником, вы можете много путешествовать, вы можете быть учителем. Это в лучшем проявлении. В... В худшем проявлении Юпитер обесценивает абсолютно все, что происходит сейчас, и доводит это в культ э, из разряда, что вы вообще никто, и звать вас никак. Так вот, а Нептун, Нептун, если брать его на человеческий, это, скорее всего, духовник. То есть в православии это может быть священник, либо какой-нибудь монах буддийской традиции, либо в мусульманстве, да, там, высокие поставленные чины, да. Задача следующая понять, что когда эти два объекта объединяются, у них есть либо мы действительно приведем мир, к благополучию мы построим экологичное общество, мы будем помогать, мы будем заниматься благотворительностью, мы будем вместе сопричастны ко всему, ко всему, что происходит в мире, либо наоборот. В негативном проявлении Нептун отвечает за вранье, ложь, за актерское мастерство и умение показать себя во всей красе, и это тренд, который вот сейчас на данный момент вроде бы как кто-то говорит, что идут переговоры, о чем-то договариваются, но именно этот тренд показывает. Никаких переговоров нет, никто не собирается, ну, предыдущий же тренд я вам рассказала, никто не собирается договариваться, все собирают отставить свою точку. Именно поэтому все так затянуто. Плюс еще какой момент, что основная еще Нептун, это нефть. Нептун это недра Земли. Посмотрите, что сейчас происходит. Когда мне говорят о значении астрологии, я говорю, понимаете, у нашего президента есть астролог. Не просто так все делается. Посмотрите, что сейчас происходит с выравниванием рубля. Мы продаем его за рубли нефть. И понимаете, о чем идет речь? Что? Благодаря знаниям астрологии, даже политики, выравнивают ту связь, которая им нужна. Так вот, наведя шум, наведя вот, непонятностей всяких, да там, все это дает то, что сейчас есть. Когда меня спрашивают, что будет дальше, я говорю, что есть очень конкретный тренд, который указывает, что проблемы и вторая волна э, может начаться со второго где-то по 10 апреля э, потому что в этот период времени прям есть очень даже из разряда химического оружия что-то ну то есть прям действительно есть момент если этот период пройдет э, без э, каких-то нарушений то скорее всего в принципе, уйдет на затишье, но основная тенденция, основные проблемы начнутся зимой. Поэтому все, что я сегодня вам буду рассказывать, вам нужно очень быстро начать применять. И тогда ваш мозг успокоится, и к декабрю, к ноябрю, когда будет там самый пик, вы поменяетесь и уже сможете зарабатывать, можете понять, что делает вам с вашей семьей, куда иди и uh, у вас будут тренд на 23 год, потому что 23 год будет очень и очень напряженный. Так вот, что рекомендую сделать в этот период для того, чтобы нивелировать обман вокруг вас. Вообще, вот о чем хочу сказать, что в этот период времени будет вам лить в уши все, что не попали. Поэтому задача следующая. Минимум трех вариантах проверить информацию. Если информация не проверяется, значит, сразу отправляем ее в неправду. Это очень важная тенденция апреля, и нужно запомнить, если вы перепроверили информацию, и из трех источников она не подтвердилась, это вранье. Таким образом вы сможете отсеять все, что приходит ненужное в вашу жизнь, и сможете воспользоваться реалистичными способностями, которые вас приведут к результату. Так вот, что нужно еще сделать в этот тренд? Вам нужно прикоснуться к эгрегору какой-нибудь лиги. Неважно, к кому вы относитесь, возможно, вы атеист вообще. Просто, если православные, идите и ставьте свечку в храм. Просто, я не говорю про службы, я не говорю там про исповедование, нет, вы просто заходите и прикасаетесь к эгрегору э, религиозности, потому что вообще, в принципе, в этот период времени поможет только религия. Плюс еще сейчас могут действительно создаваться очень многие, ну, так скажем, секты и могут заманивать очень много лжи, вранья, поэтому лучший вариант сходить там для мусульман в мечеть, для православных в храм, для атеистов вообще в любую религию просто зайти и побыть там. Я не говорю ничего кроме просто быть там, и тогда этот тренд уменьшит вранья в вашей жизни. Дальше поехали, переходим теперь конкретно к апрелю. Итак, с 8 апреля по 16 апреля будет вот именно война. Во война между Солнцем и Плутоном. А лучше скажешь, Солнце, мы уже вспомним, это ребенок, да. А Плутон это банкир, манипулятор, человек, который может повести за собой, человек танк, человек, возживающий в, любой, э в любом моменте, да. Это в хорошем смысле. А если в плохом, то Плутон. Это человек, который очень много обманывает, очень много делает так, чтобы все работало в его сторону. Поэтому в это время очень легко быть обманутыми. Но я говорю этот тренд либо пан, либо пропал. Когда вы берете из общения с таким человеком самое лучшее, что можете от него взять, то результат следующий. Вы вместо того, чтобы быть жертвой и говорить, вот, все плохое, президент плохой, страна плохая, там, я не знаю, сосед плохой, муж плохой, вместо того, чтобы впадать в позицию жертвы, объединять все вокруг, вы берете ответственность на себя. Становитесь человеком, который преодолевает все препятствия, занимается именно своей реализацией, постоянно делает то, что приведет его семью к успеху в этом году. Тогда вы просто становитесь непобедимым. Как я говорю, вы трансформируете себя и воскрешаете, как птица Феникс из пепла. И идете до конца, до конца, до конца. Поэтому в этот период времени. Очень важно победить, а не быть проигравшим и не сетовать на то, что, блин, солнышко не вышло на, на небосвод. Так вот, что нужно сделать, чтобы применять и забрать самое лучшее? Обязательно, просто необходимо заняться йогой на каждодневной основе. Почему? Как только вы будете растягивать свои мышцы, растягивать себя, растягивать свое сознание, вы сможете впустить свое сознание, помимо хаоса и шума, который происходит сейчас, нужную вам информацию. Растянув это, растянув себя, вы, вам поможет это преодолеть те трудности, которые будут происходить в этот период времени. Поэтому обязательно просто это делать на, ну, то есть на каждодневной основе. Дальше. 8 апреля, 12 апреля. Здесь будет война между Меркурием и Плутоном. Что это? Меркурий, как я говорила, это умник. Плутон недавно объяснял, кто это. А, но знаете, здесь момент такой, что э, Меркурий встретится, точнее, умник встретится почти с гопником, потому что этот гопник будет сидеть в голове и говорить, ты ничтожество, ты ничего не можешь, ты никто, просто вообще пустое место. И эти мысли будут на фоне того, что еще идет борьба с Солнцем, борьба с самовыражением ⁇ борьба я ⁇ Просто можно впасть в такое э, состояние жертвы, что из которой депрессии. Плутон еще отвечает за депрессии. То есть в, потом можно просто не вылезти. Поэтому основная задача для того, чтобы есть, победил умник такую огромную планету, которая закатывает всех по асфальт, э, надо сделать следующее. Э, Меркурий получит грандиозную возможность говорить, высказываться так, что за ним пойдут люди. Пойдут и будут готовы идти до конца. То есть ораторское искусство, умение подстроить людей так, чтобы вам было выгодно. Это все будет работать в этот период. Но для того, чтобы эта возможность была, нужно э, почитать, почитать даже вслух, с э, чувством, с толком, с расстановкой. Матерные стихи. Да-да, вы не ослышались, именно матерные стихи. Какой богатый наш русский язык. И все наши поэты писали такие стихи, вам только их нужно найти. То есть мы все мысли, которые у нас в голове идут, что ты недостоин, ты не можешь. То есть э, все Г, которое есть в голове, мы выгрузим через мат и стихотворение и за счет этого а, мы позволим а, наши коробочки разбериться и принимать только ту информацию и уметь вести за собой только э, благодаря нашему языку и слогану конечно же стихи можно читать где-нибудь дома чтобы это не было из ряда вышел на улицу и давай всех матом поливать нет здесь конкретно вы читаете можете для себя почитать можете любимому человеку рассказать да это уже что-то что будет менять ваше сознание и принесет э, в него э, больше мм больше полтани, энергий, которые помогут вам управлять всеми остальным. А если вы придете и на работе возьмете и скажете, а я знаю стихотворение и прочте. Представляете, люди просто у них, во-первых, откроется рот, и они скажут Ууу, ты какой умный, М -м, может быть, тебе стоит прислушаться? То есть вы уже будете не так, как все. Дальше, с 15 по 20 апреля. Дальше следующий. А, так, подождите, еще сейчас посмотрю. А, это чуть дальше будет. Ладно, с 15 по 20 апреля. Здесь наш умник будет соединяться вместе с гением Урана. Уран — это планета, которая в натальном гороскопе отвечает за креатив, за умение мыслить нестандартно, за умение прогнозировать, за будущее, за умение ставить цели и брать идеи для их реализации из будущего. Но в негативном положении тот же гений, он либо приходит и все обнуляет, Вспомните, как когда совершаются какие-то грандиозные открытия, дальше все то, что до этого было, не работает. Но, и помимо того, что он все обнимает, обнуляет, он еще создает хаос. Почему? Куча-куча мыслей, которые бегают, бегают, бегают, как тараканы в голове. Их невозможно отследить. И результат какой? Человек просто занимается имитацией бурной деятельности. Вроде бы такое ощущение, что столько мыслей в голове, я сейчас их реализую, но они настолько раздирают все вокруг, что их просто невозможно э, реализовать, потому что их слишком много. Так вот, чтобы не запутаться и действительно заняться тем, что в дальнейшем принесет результат, я рекомендую в этот промежуток времени э, обязательно заняться скорочтением. Как только вы начнете быстро читать, и будете заниматься скорочтением, мысли в голове остановятся, и в них будут, и в нее будет приходить только та информация, которая вам на данный момент просто необходима. Поэтому в этот период времени просто рекомендую заняться именно скорочтением, чтобы лишний раз не заниматься имитацией бурной деятельности и не обнулять все, что могло прийти, просто может идти в голову, у меня что какие-то плохие отношения. А, закончу их. Меркурий за, за э, общение, отвечает, да. Сейчас что-нибудь наболтаю кому-нибудь, ну и мы разойдемся. Так вот, скорочтение в этот период поможет. Дальше поехали. С 21 апреля по 29 апреля будет следующий термин. Опять участвует наш умник. В этом месяце очень много мыслей, и очень много мыслей направлено на не в себя. Меркурий будет э, в квадрате с Сатурном. Что это такое? Что наш опять умник э, сталкивается в борьбу, вот реально в войну с человеком э, правил, с человеком карьеристом, с челов в лучшем случае, да, э, с человеком, который, э, у которого есть определенные нормы, и... Человек, который соблюдает тайм-менеджмент, это в лучшем проявлении. Но в худшем проявлении, это получается так, куча страхов, которые зажимают. А вспомните, что было до этого. Во-первых, я никто меня сдать никак, я впадаю в депрессию. Ой, у меня столько мыслей, которые просто-напросто разрывают мою голову и... Так давайте я лучше просто буду бояться и ничего вообще реализовывать не буду. То есть под конец всю нашу мыслительную деятельность, которая идет в голове, просто возьмут в коробочку, запихнут, скажут, ты боишься, тебе ничего не надо делать, сиди, отсиживайся. Для того, чтобы победить Сатурн в этой игре, Меркурию очень сильно нужно будет постараться. Я рекомендую начать собирать пазлы. Почему? Вот эту вот структуру, вот эту вот коробочку, в которую нам вкладывают, загнать в коробочку этой картинки. То есть по факту картинку вы в нее вкладываете пазлики. И таким образом во время того, как вы будете вкладывать пазл, Будет вырисовываться картинка, и значит, в этот момент, пока вы будете прорабатывать мелкую моторику, будут приходить те мысли, которые вам просто необходимы. Поэтому по факту, чтобы победить Сатурн с его структурой, да, нужно поиграть в эту структуру. Так вот, лучше собирайте пазлы, чем бояться всего и вся, и ничего так и не начать делать. Дальше. 24 апреля по 16 мая, аж целых по 16 мая, у нас будет соединение Солнца и Урана. Солнце – это ребенок, как мы говорили, Уран – это гений. Так вот, когда соединяются таланты Солнца с Ураном, то есть возможность прогнозировать будущее, есть возможность креативить есть возможность делать не так, как все и вырываться вперед. А сейчас нельзя быть как все, просто нельзя, потому что как только вы сваливаетесь в пропасть, как все, вы теряете абсолютно все. Так вот получается Солнце Уран в соединении в положительную сторону. Вы прогнозист. Вы знаете на будущее, что нужно вам для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы в вашей семье все было хорошо, для того, чтобы получать карьерный статус и так далее. Но в худшем варианте гений этот может свести с ума и сказать, ой, давай-ка кутить", потому что уран это про свободу, уран это про друзей, уран это, а давайте вместе просто мечтать о будущем, который будет, фиг знает, тогда. И ничего реализовывать мы не будем. Это в худшем состоянии. То есть может вообще захотеть куда-то поехать, побеждать. И для того, чтобы вот эту скорость, которую дает уран нашему ребенку пережить и быть креативным и выгружать мысли креативные в свою жизнь, нужно обязательно уже в тот момент, точно везде уже сойдет снег, кататься на роликах. Именно с помощью роликов это поможет. Избежать прям просто негативные проявления, урана и обнуление обнуление всего. Вот, а дальше. Дальше у нас будут просто глобальные тренды: тренд про ретро-Плутон. Во-первых, расскажу сейчас, что такое ретропланета. Ну, смотрите: вот планета идет по небосводу да, а мы с вами здесь, на Земле стоим вот здесь так вот э -э -э, ретропланета это но ну, с точки зрения именно э -э, астрономии да это когда планета идет идет идет идет останавливается и стоит на месте но земля и продолжает идти и земли людям которые находятся на земле кажется что она двигается обратно обратно на самом деле она просто стоит на месте и в этот период времени, в любой абсолютно ретрофазе, любой для любой планеты, те функции, которые были до ретроградности, планета что делает? Она берет, и, ну, то есть как бы Плутон, какие функции? Это инвестиции, это большие деньги, управление массами, это преодоление кризисов, это умение рисковать, умение выживать. Но кредиты, ипотеки и так далее. Это тоже под Плутоном. Так вот, а в ретроградной фазе он наоборот все делает по-другому. Что не рекомендую делать в этот период? Прям конкретно себе выписал, чтобы все не забыть вам сказать. Сейчас буду прям говорить. Плутон ретроградный будет с 29 апреля аж по 9 октября. 9-5. С половиной месяца будет Плутон. Причем Плутон приходит в ту сферу, в основном, в которой вас сейчас трясет. И что он делает? Он как танк проходит по этой сфере. А ваша задача в, до конца апреля определить, где у вас трясет очень сильно. Это могут быть хоть родители, это могут быть э, финансы, это могут быть э, ну, все любая, любая сфера. И понять, и подготовить себе соломки. Почему? Потому что, когда Плутон придет, в течение пяти с половиной месяцев он просто выдернет вас на насиженного места. Если вас давным-давно намекают уже, смени работу, смени работу, смени работу, а вы все за нее держитесь и держитесь. В этот период времени вам нужно посмотреть, может быть, действительно стоит сменить работу. Потому что, если Плутон просто ему надоест, что вы никак не можете его услышать, он просто возьмет и сам вас уволит. И вы будете не готовы к этому. А если вы сами подготовитесь, вы найдете, например, еще какой-то а, заработок в себе, то тогда а, Плутон поможет вам это пережить и еще свои силы сюда направить. То есть задача понять вам вот что. Что а, во время того, как идет Плутон, он будет трясти там, где тонко и там, где может порваться. Поэтому э, в промежутке с 29 апреля по 9 октября нельзя никому верить на слово. А, почему? Потому что Плутон великий манипулятор. Он может так закрутить, так рассказать, что просто такой, потом в конце без штанов остался, а все, продолжаешь верить этому человеку. А, подписывать важные документы, не читая их. Почему? Плутон отвечает за ипотеки, кредиты, долги. И вот, например, вы берете сейчас ипотеку под 5%, а потом каким-то образом она раз и оказывается 20%. Кто-то где-то не заметил галочку, кто-то где-то не заметил звездочку, и все. И вам придется платить 20%. Вот нужно все очень сильно перепроверять. Нельзя доверять нас, потому что Плутон еще тот, просто заведет... Куда ему надо проводить крупные финансовые операции здесь прям очень сильно тем более сейчас нужно прям если вы хотели что-то купить продать лучше это сделать до 29 апреля потому что если это как-то плутон задевает сферу крупных сделок то могут быть проблемы и вывести не туда Обязательно не брать кредиты, не брать ипотеки, я уже об этом говорила, и занимать в долг. Почему? Потому что вы можете переоценить свои возможности. А Как только вы переоцените свои возможности, вы не сможете справиться с теми ну, кредитами да, или ипотекой, которую взяли. Поэтому будьте внимательны к этому очень серьезно. А дальше, ну, это еще не все, у нас коридор затмений с вами, первый в этом году, который начинается официально 30 апреля с солнечного затмения и будет длиться до 16 мая. Но, как я говорю, затмения начинают работать за две недели до и где-то две недели после Затмения, они еще продолжают работать. Что такое затмение? И тем более затмения в этом году у нас коснутся именно оси финансов. Плюс еще к ним присоединяется тот уран, тот обнулитель системы. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Каждый день непонятно, какая валюта выйдет в топ. Непонятно, как будут разворачиваться дальше события. Просто вся финансовая сфера, которая прогнила давным-давно, она будет обнуляться. И если вы не знаете, как вам зарабатывать, и вы не знаете своих талантов и способностей, которые вас могут вывести в топ, то очень есть большой шанс потерять во время этого движения. Абсолютно все. Причем, понимаете, этот тренд начался еще прошлой осенью. И если вы тогда меня не услышали и не начали искать дополнительные источники заработка, основанные на именно ваших талантах, которые при любом раскладе выстрелили, потому что то, что говорят у нас по телевизору, сейчас модно вот это, сейчас можно вот то. На самом деле, это для вас может быть вообще раздарение, и вы об этом не знаете. Поэтому в промежуток с 30 ну, даже так скажу, с 15 апреля по 30 мая будет вот так трясти финансовую сферу. Поэтому подумайте сейчас, как вы можете вырубить, что вы можете сделать, что как вы сможете э, начать зарабатывать нестандартным способом, потому что стандартный способ уже не работает. Все правила, которые были до этого, они обнуляются и создаются новые. Но для того, чтобы создать новые, должны быть люди, которые их создают и свои тренды. А, тоже сейчас скажу, что нельзя делать в этот промежуток времени. Это коридор затмений. Не планировать важных никаких решений в личных отношениях. Это браки, разводы, помолвки. Не планировать никаких операций. Потому что вдруг врач окажется, там например, вашим кармическим партнером и забудет ваш в вашем животе вату. Да? Все может быть. Поэтому если у вас есть какие-то плановые операции, лучше их перенести. Не открывать важные проекты, начало каких-то дел, Какие-то поездки, переезды, это все в этот промежуток времени запрещено. Почему? Потому что, еще раз говорю, неизвестно, какие у вас взаимоотношения с машинистом этого поезда. Может быть, просто в жизни вы его где-то подставили, и он просто возьмет и сойдет в рельс. Я говорю примерно и в большом преувеличении, но факт остается фактом. В этот промежуток времени люди будут приходить к вам для того, чтобы проверить вас. И в этом время нужно максимально быть в себе. И любая ситуация, которая будет происходить с вами рядом, касающаяся денег, касающаяся ресурсов, это могут быть квартиры, недвижимости, все остальное, любых ресурсов, денежных, акций, облигаций, всего, энергетических ресурсов, да, будет касаться именно вас. И вам обязательно нужно в этот промежуток времени спрашивать тебя, себя, а что в этом про меня? А что в этом про меня? Просто так не будет никакой ситуации в этот промежуток времени для вас. Не будет. Поэтому, если ругается кто-то рядом с вами за деньги и... Вы думаете, это меня абсолютно никак не касается. А посмотрите, как вы обращаетесь с деньгами. А действительно ли вы их цените, а действительно вы умеете их зарабатывать, а действительно вы их зарабатываете тем путем, который вам нужен. То есть в любой ситуации вам нужно задавать себе вопрос, что в этом про меня, что в этом про меня, и направить все в себя. Потому что если вы будете фонтанировать сами, а вас будут провоцировать люди, они будут вытаскивать из вас абсолютно вашу тень, которую вы не видите. Вы считаете себя примерной девочкой. А вам будут показывать: нифига, ты не примерная, ты он и э, мудеришься, ты вон, и разгульный образ жизни ведешь. А вы будете, да нет, что ты, это не про меня. И вас будут всеми способами склонять к тому, чтобы вы оглянулись, что в этом про вас? Что в этом про вас? Это очень важно. Плюс еще вообще перед эфиром дописывала еще тренд апрель очень-очень богат на разные перемены, и поэтому это прям очень сильно будет касаться многих. Итак, 6 апреля Венера, планета, которая отвечает у нас за любовь, за красоту и за деньги, еще раз хочу сказать за деньги, потому что еще одна планета намекает, что надо, к ним обратить внимание. Она перейдет в знак рыбы. Рыба в лучшем проявлении это романтика, это умение творить, это быть актерское мастерство. Но в лучшем это обман, иллюзии и сплошные залипучести куда-то. Так вот смысл в том, что девушки, те, кто у кого нет пары, и вы, если будете с кем-то знакомиться в этот период времени, основная рекомендация написали, попереписывались, и тут же идите встречаться. Почему? Потому что глаза в глаза сложнее наврать. А когда вы переписываетесь, переписываете, и себе фантазируете, придумываете, что он такой там принц на белом коне, что... И тогда и это все, получается... Ну, действительно, очень можно попасть в большую зависимость и не уметь это оцифровать. А потом в мае, когда Венера перейдет в знак Овна, будете мстить мужикам. Суки такие. А на самом деле просто нужно в этот период времени а, больше м, оцифровки. Плюс еще. Венера с 23 апреля по 4 мая попадет в сцепку к Юпитеру и Нептуну. Это будут такие иллюзии, касающиеся денег. В первую очередь денег, потому что я же еще раз говорю, что сейчас будет очень сильно трясти денежную сферу. Вам будут обещать, вам будут врать, вам будут говорить все, что вы хотите услышать, но на самом деле этого нет. Перепроверяйте все миллион раз просто. То же самое идет, и с если вы встретите молодого человека. Какая лапша будет на ушах, что просто замучитесь, потом ее в маме с снимать. Поэтому задача следующая: для того, чтобы отсеять иллюзии, непонимание, что происходит, моя рекомендация вам: мы еще раз, я же говорю, берем лучшее и внедряем, посмотреть в этот промежуток времени сериал, который называется "Миллиарды". Почему? Вот там вы увидите и достойных мужчин, с которыми можно будет сравнить человека, который вам там пишет. И увидите, как люди обращаются с деньгами, и что вам нужно сделать, чтобы к этому прийти. Вы тогда поймете, а действительно ли вы банкир, а действительно вам нужно инвестировать, а действительно у вас оттуда деньги или нет. А то вам сейчас скажут, инвестировать все могут, жмем кнопку бабло, все приходит. Одна только я говорю всем правду, потому что я понимаю, что не всем суждено и дано инвестировать. Не всем суждено зарабатывать на всех трендах, которые просто идут по небу. У каждого свой заработок, И когда он знает, какой у него заработок, то результат следующий. Он зарабатывает деньги. Они а следуют тому, что кто-то там что-то где-то напел. Если вы знаете, как себя вести по своей натальной карте, вас никто никогда не вот, понталку не собьет. Потому что вы точно понимаете, ага, я в эту жизнь пришла для того, чтобы зарабатывать таким способом. И все. И тогда не будет варианта плакаться потом, когда вас обманули, потому что говорят, ну все же идут инвестируют, я пойду, мне тоже нужна кнопка бабло, где ее нажать. Пожалуйста, будьте серьезней в этом месяце и относитесь к деньгами осознанно, очень сильно. А плюс еще 15 апреля Марс войдет тоже в рыбы. Марс отвечает у нас за действия. А когда мы сидим, и вот нам сказали, вот тут вот кнопка бабло, тебе нужно, наверное, я сел и мечтаю, сейчас ко мне бабло придет, сейчас деньжаток понесут. Девочки, для того, чтобы что-то получить, нужно что-то сделать. И Марс, это во всяком случае, это действие. Марс в рыбах очень много любит мечтать. Очень много любит мечтать, строить планы, а быть романтичным, но по факту действовать он не любит. Поэтому, как только вы захотели себе навизуализировать мешок денег, окей, визуализируйте, но только что повизуализировали и пошли делать. И пошли делать что-то, что приведет вас к этому мешку денег. Не стыпятся они на голову никому. И даже если вам по нагальной карте суждено зарабатывать здесь, то для того, чтобы вам туда прийти, вам нужно будет поработать. Да, поработать меньше, чем если бы вы работали не в той сфере, откуда у вас идут деньги. Но поработать все равно надо. Терпение и труд никто не отменял. Поэтому убираем иллюзии, которые в марте, в апреле будет просто куча. Просто куча. Понимаете? И берем и начинаем э, внедрять э, то, что вам нужно делать по своей натальной карте. Не по чужой, не потому, как сосед сказал, а именно по вашей. И тогда все тренды будут работать только на вас. Будут и. и, и, и и идеи, которые нужны только вам, будет и наставничество, которое вы сможете кого-то наставлять по той теме, которую вам выгодно и вам интересно. Будет и романтика, будет и деньги, будет и визуализация, будет все, как только вы начнете работать по своей натальной карте. Потому что все тренды они действуют на тех, кто не знает, как работать с самим собой. Потому что живет Просто существует. А когда человек знает истину, что он, куда он, зачем он, почему он на все вопросы имеет ответ, он живет своей жизнью. И ему абсолютно все равно, что происходит. Он не жалуется ни на кого. Он идет и делает. Он идет и делает на каждодневной основе. И получает результат. Поэтому основное то, что я хотела вам сказать в сегодняшнем эфире, это... Убирайте картинку иллюзий, составляйте четкий план и действуйте, применив все рекомендации, которые я сегодня рассказывала. Это все, что я хотела вам сказать. Если вы что-то где-то забыли, то переслушайте эфир и возвращайтесь каждый день ко мне и получайте прогноз на день, потому что прогноз, лунный прогноз работает на каждодневной основе для абсолютно всех-всех-всех. Неважно, живете ли вы своей, по своей карте или не по своей, лунный прогноз работает абсолютно для всех. Пользуйтесь энергией Луны и, и применяйте ее в жизнь. А на связи была Астрозажигалка Юлия Рыж, я зажгу ваши таланты.